как подключить монитор apple cinema персональным компьютером работающим под управлением windows техники mac о чем нужно знать подключая эти мониторы почему монитор apple cinema остается черным то есть не включается какие переходники покупать какие не покупать то есть всю специфику подключения, весь опыт который был получен за последние несколько месяцев через меня прошло достаточно много этих мониторов все они естественно тестировались Подключались к разным компьютерам, ноутбукам, стационарным компьютерам. Очень признателен за полезную информацию, полученную от Виктора. Общался с людьми, которые профессионально занимаются этой техникой. Вот посмотрите, подключен не один, а целых два монитора. Если сейчас человек покупает третий монитор, то все прекрасно работает. Информации будет достаточно много. Поэтому в описании этого ролика вы найдете подробный тайминг, смотрите то, что вам нужно в зависимости от того, что и к чему вы подключаете. Что нужно знать в первую очередь? Вот все эти мониторы, вот сейчас их три находятся у меня в квартире, те, они относятся к Apple Cinema, но, естественно, они разных моделей. Кстати, модель монитора вы можете посмотреть на ножки с обратной стороны, мелким шрифтом, написан его серийный номер и модель год выпуска. Да, они отличаются моделями. Но самое главное, эти мониторы, вот эти конкретно два, двух разных типов. Смотрите, внешний вроде бы ничем не отличишь, но это два принципиально разных монитора. Вот этот монитор с мини-дисплей-портом, а вот этот монитор с зандерболом или тандерболом, извинят меня, фанаты техники Mac. Узнать, какой у него интерфейс, зандербольный или мини-дисплей-порт, можно, почитав характеристики по данной модели. Еще раз говорю, номер модели с обратной стороны ножки. Но есть более простой способ. Посмотрите на дата-кабель, который не отключается от этих мониторов. Он физически подключен ко всем этим мониторам. Вот он. Есть модели с отключаемым проводом питания. Вот на этом хорошо видно, он черный. А дата-кабель, он не отключается. И вот если вы посмотрите на дата-кабель, тип разъема видео легко определяется. Если как вот на этом мониторе, который сейчас прекрасно работает со старым компьютером под Windows, Три хвоста, то есть первый, это как раз мини-дисплей-порт, второй, это разъем USB, и третий разъем, который мне абсолютно сейчас не нужен для этой техники, это питание MAC. Вот если три конца, это монитор с мини-дисплей-портом. Если же два, как здесь, то это зендербольный монитор. По внешнему виду разъема вы никаким образом не отличите. Они абсолютно одинаковые, то есть выглядят... Абсолютно одинаково. Для чего важно знать, какой у вас монитор? С мини дисплейпортом или с Потому что все зависит от того, к чему вы будете его подключать. Если вы не хотите выстраивать эти дикие схемы с кучей переходников, док-станции какие-то докупать, тратить время, мучиться, причем каждый переходник – это, ну, если не ухудшение, то точно не улучшение работы монитора. Вот если у вас есть возможность выбрать монитор – Выбирайте в зависимости от того, к чему вы его будете подключать. Вот для меня приоритетными остаются компьютеры, работающие под Windows. И с компьютерами, работающими под Windows, прекрасно работают мониторы Apple Cinema именно с тремя хвостами, где мини-дисплей порт. Вот эти мониторы подключаются к технике под Windows без проблем, Потому что мини-дисплей порт это разъем, который есть на компьютерах, работающих под Windows. Если вы хотите подключать старые модели Mac, на которых есть разъем именно зандербольный, где, еще, где толщина корпуса еще позволяет размещать этот зандербольный разъем, то здесь абсолютно не важно. То есть будет работать с любым из этих мониторов. А вот если у вас тонкий Mac, где адаптер тип c то вот здесь есть своя специфика, я не расскажу. Но в первую очередь я расскажу, конечно, как подключать к компьютерам, работающим под Windows. Начну с первого своего компьютера со стационарного компьютера с хорошей видеокартой, на котором монитор Apple Cinema проявляет, показывает все свои возможности. Специально я его развернул, так, вот подключение, подключен обратите внимание, он напрямую, без всяких переходников, Потому что моя видеокарта имеет разъем мини-дисплей-порт. И все, что мне нужно сделать для того, чтобы монитор заработал, это просто включить системный блок. Никаких драйверов, никаких танцев с бубнов делать не надо. Компьютер включится сразу же у вас на экране монитора. Появится привычный, знакомый вам логотип загрузки. Windows прекрасно этот монитор определяет. Включает разрешение. Вот это 24-я модель. У них разрешение 1900. У модели с 27-дюймовым экраном 2500. Монитор видится Windows абсолютно верно. Видите, LD Cinema. То есть все. Все работает прекрасно. И прекрасно работает вся его периферия. Я говорю о колонках. Продемонстрирую работу колонок. Здесь. Вот Пошел звук через... Встроенные колонки монитора Прекрасно работает веб-камера встроенная Прекрасно работает микрофон Вот сейчас я говорю Видите, он мигает То есть все прекрасно работает И все определяется Windows Если у вас какие-то проблемы с подключением Именно с подключением То монитор у вас останется вот в таком вот виде То есть включится ноутбук, начнет работать, отображать что-то на своем мониторе Монитор Apple Cinema останется вот такой черный Кстати, на мониторе Apple Cinema нет никаких кнопок управления Никаких индикаторов, то есть включился он, не включился Тут вы вообще не поймете единственный индикатор у него есть, это зелененький огонек Но это когда работает веб-камера Сейчас у меня запущен зум и... Работает веб-камера, горит зеленый ранек Но больше никаких индикаторов нет Он так и останется у вас вот абсолютно черным Конечно, в первую очередь убедитесь, что вы подключили монитор в сеть То есть у монитора есть питание, как я уже говорил вот На этой модели провод не отсоединяется вот Убедитесь, что он у вас вставлен в розетку если он вставлен в розетку, значит он запитан. И если он остался черным, как вот в моем случае сейчас, это говорит о том, что проблема с подключением. Ну вот конкретно здесь на этом ноутбуке не работает порт Зандерболга. То есть он не рабочий. Поэтому и монитор не видится. Если же порты рабочие, то монитор спокойно включается и все прекрасно работает. То есть, конечно, если у вас стационарный компьютер и у вас есть возможность поменять, либо на вашей карте уже есть, разъем мини-дисплей-порт ⁇ это самый лучший вариант подключения. Не забудьте только подключить разъем с USB, иначе у вас не будут работать веб-камера и встроенный микрофон. И, скорее всего, не будут работать USB-разъемы, которые вот расположены сзади. То есть, все это питается через этот кабель USB для мониторов с мини-дисплей-портом, где вот три разъемочка. Если на вашей видеокарте, например, у вас игровая видеокарта, у вас нет мини дисплей но у вас есть разъем просто порт. это очень популярный сейчас разъем, присутствует на всех практически современных видеокарты. Вы также можете зацепить мониторы с тремя хвостами, буду их так называть. Но для этого вам потребуется переходник. Переходников с дисплей порта на мини дисплей порт их очень много. Стоят они там в районе 200 рублей. Возможно они в комплекте с вашей видеокартой. Просто посмотрите в коробочке. Вам нужен переходник ПАПА Дисплей порт и мама мини-дисплей У меня такой видеокарты нет. Переходник такой я не покупал, но я на процентов уверен, что работать будет. Почему? Потому что, посмотрите, вот этот старый ноутбук у меня работает через переходник с более древним портом. Это HDMI на мини-дисплей порт. Вот таких переходников найти довольно проблематично. Вот, разъем. HDMI, это старая видеокарта, на них еще дисплей портов не было, а вот разъем HDMI, он присутствует. через этот разъем подключаются, или подключались или подключаются сейчас, ну, например, телевизоры к ноутбукам или стационарным компьютерам. Через разъем HDMI, купив вот такой вот переходник, ссылку на него я дам. Но сейчас покажу. Покупался он на Алиэкспрессе. Экспрессе. Сейчас покажу скриншот с этим переходником. Увеличиваю его номер. Можете найти по номеру товара на том же Аликс Экспрессе. Искал я его очень долго. Реально очень долго. Нашел почему-то только один. Стоит он 3800 рублей. Но, конечно дешевле, чем переходники для компьютеров Apple. Значит, если на вашей видеокарте или на вашем компьютере нет даже HDMI, а только разъемы SVG и разъем DVI, то с чего начиналось подключение к мониторам, пытаться подключить монитор Apple Cinema к таким компьютерам или к таким видеокартам я вам не советую. Ну, думаю, что можно какие-то сложные схемы сделать там, с приходниками, с двухстанциями, Но в лучшем случае вы добьетесь того, что у вас пойдет видео на монитор. То, что у вас не будут работать колонки, то, что у вас не будет работать веб-камера и микрофон, это уже 100%. Потому что эти разъемы не, до, не, до, не передают, кроме видео, ничего. В этом случае оптимальный вариант, если мы говорим о стационарном компьютере, вот купить карту, как у меня, они недорогие. Сейчас они стоят в районе 10 тысяч для видеокарт. На данный момент это просто смешная цена. И себе видеокарту. Поставьте видеокарту с мини-дисплейпортом, и будет у вас все прекрасно работать. Потому что вот через HDMI даже качество картинки, разрешение, но ну, во всяком случае для этого древнего старого ноутбука, очень маленькое. То есть монитор работает сейчас 1200, хотя может работать в 2500. Теперь что касается техники Apple. Техники Apple, мониторы Apple Cinema подключаются очень просто. Особенно старая техника Apple будет работать с любым из этих мониторов. Подключение опять же происходит очень просто. Вставили разъемчик, подключили, например, питание. Вот видите, как удобно можно избавиться от блока питания для самого вашего ноутбука, питаться, питать его через монитор, что я сейчас и сделаю. И будет работать с любым из этих дисплеев. Но если у вас новый ноутбук Apple, где вот такой вот разъем, разъем тип C, если вы не хотите тратить время и деньги на покупку переходников, цена которых от 500 рублей, вот то, что я сейчас держу в руках, до 5 с лишним тысяч. Вот если вы не хотите тратить время и деньги на покупку этих и тестирование этих переходников, ищите монитор с с тандербольным разъемом, то есть с двумя концами. Вот если вы для своего нового MacBook'а найдете вот такой вот монитор, вот он у меня один, только из-за этого он стоит на 3000 дороже, чем, например, аналог его с мини-дисплейпортом. Вот такие мониторы тандербольные даже вот через такой простой переходник, который покупали за 500 рублей, будут работать с новой техникой Попытка подключить монитора с тремя хвостами к новому макбуку Вот через такой дешевый переходник не привела к результату То есть монитор остался вот такой вот темный У меня есть информация, что человек, покупавший фирменный переходник Керпловский переходник, на котором тоже написано тип C на дисплее порт. У него точно такая же была ситуация, то есть не заработал Потому что вот, от профессионала, от Виктора, на которого я уже ссылался сегодня. То, что вот здесь написано, что с типа C на мини дисплей порт это не соответствует действительности. То есть вообще-то вот этот переходник, он с типа C на Thunderbolt. Вот. Вот на такой разъем. Поэтому вам надо будет искать тестировать, подбирать. Виктор давал мне ссылку на переходник, через который даже вот такие треххвостые а, мониторы работают с новой техникой Apple, на которой тип C выход. Но такой переходник надо искать. Итак, резюмирую. Мониторы Apple Cinema могут быть подключены и к компьютерам, работающим под Windows, и к, и к технике Apple, для которой они и создавались. Но, если вы подключаете к технике, работающей под Windows, Windows, ищите монитор с тремя хвостами на даты кабели это мониторы с мини-дисплейпортом и подключайте их напрямую либо через переходники цена которых от 200 до 3800 рублей как вот тот который я вам сейчас показывает если у вас техника apple старая на которой есть разъем под задрбол то какой монитор вы купите, абсолютно неважно, с любым будет работать. Если у вас новый MacBook, на котором разъем типа C, то вам нужно искать монитор с двумя хвостами. Это зандербольный монитор. Вот эти мониторы будут работать и с новыми ноутбуками Apple легко и просто. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Ссылку на объявление в Авито, в котором вы можете купить эти мониторы, я размещу в описании видео. Заказывайте вышлю по России в надежной упаковке. Как происходит упаковка этих мониторов, тоже есть видео на канале.